Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить рыбный салат по-индийски. Для этого нам понадобится рис, рыба, перец сладкий, помидор или томатная паста, лук, зелень, уксус виноградный, оливковое масло, ну и соль по вкусу. Кипятим воду для того, чтобы отварить рис. В кипящую воду добавляем наш рис. Рис. Накрываем крышкой и минут 10-15 готовим. Пока наш рис готовился, я сделал маринад из уксуса с водой и оливкового масла. Порезал мелко перец, лук, добавил томатную пасту вместо помидора и поставил и пусть маринуется. Уксус разбавлял водой один к одному. Далее также в подсоленной воде отвариваем нашу рыбу. Рыба подходит любая из тресковых. У меня навага. Рыбу отвариваем примерно 20-25 минут. Отваренную рыбу разбираем на сегменты. Добавляем рис. Тщательно перемешиваем с рыбой. Далее добавляем наши овощи, вместе с маринадом. Перемешиваем все хорошо и минут через 10 можете кушать. Приятного аппетита!